Тоже здравствуйте. Так. Все сегодня жаждущие получить ответы на вопросы. И все-таки мы хотя бы 5-10 минут уделим внимание нашим новичкам. Помните наш печаем Единички новички. Новичков нет. Ну хорошо, значит, хочу тогда начать с такого момента. Давайте я коротко повторю то, что мы с вами в прошлый раз прошли, чтобы перейти к ответам и вопросам. Наш общий подход к применению флоревита. Немножечко может быть в другой схеме, я сказала в прошлый раз. Я в очках, чтобы читать ваши тексты, хотя я вижу без очков. Это, знаете, для того, чтобы не задерживать внимание. Очки у меня уменьшились, так что э, я могу читать и без очков, при хорошем освещении. И не приставайтесь с такими вопросами, э, потому что надо же быстро здесь действовать и некогда сильно размышлять, поэтому да, я для э, того, чтобы побыстрее действовать очки у меня были плюс 2 и 75 на сегодняшний день вот сейчас я плюс полтора а вообще уже могу без очков читать Зрение плюсовое – это возрастное, у меня всегда было зрение плюс 120%, 120% вот, и я очень радовалась. Сейчас изменение возрастного плана плюс компьютер очень сильно выбивает состояние зрения. Вы такие интересные, письмами меня закидаете, я не успеваю отвечать, только я в ноль выйду, если я не заглядывала сутки, там уже опять целая страница. А компьютер, знаете, как сильно влияет на зрение? Знаете. Вот. Виафтан первый я не капаю, я капаю только с профилактической целью по зрению, поэтому, <coughs> поэтому я в очках. Значит, для вашей же пользы на сегодняшний день. А вот по, а, задали вопрос, уже мельком глянула по Михаилу Сергеевичу, он объяснял свои очки, а, и он объяснял факт а, по зрению, что... Если зрение нарушилось рано в возрасте школы, например, да, и минусовое, да, тогда оно восстановлению подлежит нашими флоревитами гораздо медленнее. Вот у него такой случай. Плюс человек научного направления, точно так же и компьютер, и все остальное тоже как бы... То, что мы Виафтанами поднимаем, оно все равно поддерживается вот в тот вариант минуса. Я просто очень четко отмечаю, что влияет мощно влияет компьютер. Мощно. Ну, деваться некуда сейчас с компьютером проводим чуть ли не целый день. Так вот, я хотела значит, начать чуть-чуть обобщу прошлую нашу, прошлую нашу встречу. Обращайте внимание. При составлении комплексных программ, особенно когда у вас затруднителен, затруднителен проход в получении результатов позитивных, через какое-то время уже применения флуоревитов. то есть вы уже не новичок, уже давно пользуетесь. Значит, однозначно я повторюсь, то, что я говорю, очень важно. Это наше восстановление нашего мыслительного процесса, нашего питания, двигательного режима. Причем в основе, конечно, это наше мышление. То есть здесь что важно? По письмам даже я между строк иногда читаю, прям люди с возмущением пишут про флорелиты, что они помогают быстро. А в письмах такую глубокую полемику не устраиваю, но сейчас имею возможность сказать очередной раз, что в самом начале желательно вообще решение принять, что вы хотите стать здоровым человеком. И а, нездоровье сидит у нас вот здесь, в голове. Нездоровье. Потому что а, нездоровыми нас Творец не создал. Вернее, не здоровье, не предусмотрено, болезнь в частности, да? не предусмотрено. Поэтому для того, чтобы вот эта предыдущая лекция, она как бы чуть шире предлагает вам смотреть, не только на процесс мышления, но в общем там еще некоторые подсказки. Я сейчас хочу их повторить, только что лекция была, и еще хочу и вам повторить. Может, что-то все-таки есть у экрана. На вопросы все отвечу, все равно не волнуйтесь. Смотрите, пересмотреть свое мышление очень важно. Изначально принять решение. И сделать это необходимо разными путями. Флоревиты идут в основе, но многие к ним относятся по мышлению, как бы подхода нашей медицины, как к лекарствам. Вот Таблетку я выпил от головной боли, головная боль ушла и слава Богу, а это же не решение проблемы. Многие по такой же схеме относятся к флоревитам, что раз я начну флоревиты принимать и много отзывов, что они чудодейственные в самом деле они прекрасно работают и что это мне должно помочь а внутри себя человек не принял решение что он вообще-то в принципе хочет быть здоровым ну как бы конечно избавиться от проблем хочет совсем но в любых сбойных ситуациях нашего организма, так уж мы устроены, лежат не только физического плана нарушения, то есть нашего телесного. Там есть и душевные, и там есть духовные вещи. И поэтому, если не обращать комплексно вот так на себя внимание, то есть не захотеть меняться полностью, и в том числе, что с флуревитами-то дальше делать, получив результат, все равно нужно примкнуть к нашему сообществу и говорить о них другим людям, то есть нести эту позитивную информацию другим. То есть вот есть, ну, не подходите эгоистично только, да, все равно поправить здоровье себе и все. Вот это истоки начала всего того, чтобы качественно помогать себе в восстановлении. Ну, услышьте меня, пожалуйста, это важно, потому что буквально недавно, если человек у экрана, то вы на меня не обижайтесь, я не опубликовываю ваши имена и фамилии, то, что вы мне пишете, но как пример, чтобы так не было другим, то есть новичок мне пишет вопрос, что мне делать, вот, в такой-то ситуации, ситуация как бы сложная по здоровью, возраст примерно около 60 лет примерно точно не, не помню даже и не держу перед глазами это письмо но примерно вот и а, а ситуация серьезная я пишу все что возможно и желательно нашими флуоревитами поправлять не обязательно все сразу тоже оговариваюсь ну и получается там схема больше десятка набралось по моему вот вот этих виаргонов наших, виаргонов и виафтанов там несколько штук, на что человек мне отвечает, а зачем мне это? С бочками у меня все хорошо, с печенью у меня все замечательно, и соединительной ткани проблем никаких не было. То есть отсутствие понимания и знания тоже нас иногда подводит, понимаете? Ну, то есть, как бы, я же не, это, я даже и оправдываться не собираюсь, ни, ни сейчас, ни, ни в письме. То есть, я попыталась человеку, чтобы понятнее было, еще раз объяснить, что важно понимать механизм действия флоревитов и правильно относиться к организму, что отдельно не существует ни кожи, ни глаза, ни легкие, все во взаимодействии. И как раз вот наша последняя лекция, там один из пунктов был, что важно восстановить голографическое управление. Это относится к биоритмам нашим, с одной стороны, да, и у нас есть Виаргон 29 для этого, нет у нас Виаргона Эпифиза, но у нас есть серотониновое колье и Виаргон 29 для восстановления, для приближение хотя бы действия органов по вот этим биоритмам в течение суток. В течение суток. Но, однако, еще же хочу дополнить, что по, гало, по, по, по процессу голограммы, может не голография уже, голограммы, что каждая клетка нашего организма имеет информационную базу о всем организме всей вселенной, да, если вы там, к физике как-то относитесь и знаете, имеете эти знания, и к организму всему в том числе. То есть если болит пятка, то будет плохо, и клетка слышит и там головного мозга в том числе. Поэтому комплексный подход, он очень важен, не забывайте об этом. Об этом же говорит, мы, мы проговаривали, акупунктурный подход, то есть по меридианам, по вот, информационным этим структурам нашим идет взаимодействие между клетками, между тканями и органами. И этот восстановительный процесс тоже важен. Причем это возможно с учетом, если мы там тоже также будем подходить к восстановлению наших основных органов. Ну, если касаемо еще органов, то здесь мне хотелось бы напомнить вам, что вы не забывайте, мы уже, по-моему, проговорили два вебинара назад о важности желчного пузыря и печени, да, но особо желчного пузыря и желчи. По-моему, я это проговорила. Наверное, даже не раз. И важности, сейчас уже тоже акцентирую на это внимание, наведение порядка в пазухах носа. Это гайморовые пазухи, фронтальные пазухи и другие пазухи которые касаются носа то есть если вы позанимаетесь конечно же через слизистую носа то вы поспособствуете очистке этих пазух и может быть вы даже в жизни и не болели там ну, не знаете вы был гайморит, что у вас был гайморит или вам ставили синусит или там фронтит но Позанимайтесь все равно, хуже-то не будет. Это виаргон первый можно покапать в нос. Если вы по каким-то вопросам капаете виаргон второй в нос, это тоже будет все равно хорошее действие. Но это уже не по синуситу. Можно и третий покапать в нос. То есть местно. Местно позаниматься слизистой носом. А получится и солевые растворы в нос пипеткой вы будете капать можете отвар ромашки туда же то есть это профилактически вы позанимаетесь. если у вас не будет никаких выделений очень хорошо но если пойдут выделения как мы говорим очистка идет через обострение то радуйтесь этому и когда вы получите позитивный результат то это будет легче и глазам и всему организму в целом и еще о чем мы говорили Предыдущей, значит, предыдущую нашу встречу, что на все это влияет зашлакованность организма, и что еще важно иметь в виду, вспоминает это восстановление нервной ткани, значит, здесь проведение нервного импульса. Это наши виаргоны 2 и 22, плюс серетониновое колье, опять же, которое восстанавливает проведение нервного импульса. И последнее это восстановление гуморальной нашей сферы, но это не последнее зря так я сказала. Еще у нас важный момент – эндокринная система. Да, она идет в связке с нервной тканью, нейроэндокринная система. То есть это тоже имеете в виду. То, что я сейчас говорю, это не значит, что вы все будете в одном комплексе принимать. Но вы это имеете в виду для восстановления и особенно когда есть, как бы, как вам кажется, что вы полгода, восемь месяцев, там год принимаете, а результативность, которую вы ожидаете, вы еще не достигли. И значит, восстановление гуморальных управленческих моментов это наш виаргон номер один соединительной ткани, когда идет восстановление крови, лимфы, межклеточного пространства именно по э, механизму действия, когда идет восстановление э, информационного сигнала по межклеточному пространству. Это виаргон номер один. Ну вот э, много мы что сейчас упомянули, да, значит, про кишечник проговорила я тоже. Не забывайте, восстановительный процесс кишечника, желчного, пазухи носа, виаргон номер один, соединительная ткань, проведение нервного импульса и в самом начале, это вот по биоритмам, тоже имейте это в виду, это тоже полезно. Но здесь вы уже в интернете можете спокойно найти информацию, если захотите, я могу приготовить вам также вебинар с этой информацией, буквально там диаграмма и как наши распределяются по времени суток, жизнедеятельность наших органов, по их активности. Ну, например, активность желчного пузыря наибольшая вычислена ночью. К этому времени лучше активность неэффективнее идут тюбажи, то есть к вечеру лучше делать тюбаж, а в течение дня его печень желчный приводить в порядок, разогревать, там по чуть-чуть кушать и так далее. То есть, если вы знаете, что с, 7 утра, ой, с 5 утра до 7 активно работает толстый кишечник, то надо понимать правильно, что в это время лучше и опорожнение кишечника к этому времени приурочить. А что в основной массе у людей, да, когда попало, когда угодно, то есть биоритмы сбитые, биоритмы сбитые, то есть все тогда получается, как цепочка тянется неверно, и организм не работает, как часы. Но когда вот завершающее, то, что я говорю по пунктам, что важно учесть, это касается тела. Не забывайте, пожалуйста, в связке ваш эмоциональный фон. Конечно, мы помогаем серотониновым колье, виаргоном 30-м, чтобы стрессорность уменьшать. Конечно, виаргоном 29-м, чтобы восстанавливать, как бы самое главное, наш компьютер. Мы помогаем, но себя-то мы не будем уже совсем обнулять, что мы... Мы же люди, мы можем тоже что-то предпринимать. И не забывайте, самое главное, на фоне качественного приема по величине воды в течение дня. Опять же здесь не переборщите, потому что некоторые говорят, 2 литра же обязательно. Я говорю, а вес-то какой у человека? Вес 50 килограмм? Ну зачем 2 литра-то? Ну, хватит полтора. Да, даже по мерке ученых 30 мл на килограмм веса, да? Но бывают же ситуации, когда человек уже отечный весь, лёгочно-сердечная недостаточность у него, он старается выдержать воду. Это абсурд, конечно, вы в такое тоже не входите, наоборот, здесь надо уменьшить количество воды и прибавить виаргон номер 6, чтобы качественнее запустить функцию почек, вот. А количество воды на время нужно убавить, чтобы не перегружать сердце легкие на выведение воды. Но ну, временно, хотя бы временно, когда восстановится водный обмен. Вот. Это же все тоже есть управленческие специальные центры по регуляции водного обмена. Вот, водный обмен и вопросы питания то же самое не забывайте. Если нам важно исключить какие-то продукты питания, очень трудно, знаю я прям по себе, э, очень трудно, но это важно учитывать. Это особо касается, когда мы с вами проговаривали про кислотно-щелочное равновесие. Помните тоже, да? Вот. Давайте тогда, если кто-то был на прошлом вебинаре, то как напоминание, а кто не был, то может быть это вам будет небольшой такой конвой для помощи вот именно в в тех трудных ситуациях, когда вы уже, кажется, вам долго не можете получить результат. Ну и в завершении, наверное, я могу сказать, что разбираться нужно все равно с причинами ваших вопросов и проблем. У каждого человека спрашивайте, для чего какая-то боль, для чего какая-то болезнь, чтобы понимать, ведь сверху нам не дают, я еще раз говорю, не даются возможности болеть. Специально. Это мы сами выходим из-под из из из защиты Творца и когда попадаем вот в эти уловки. Важно спрашивать, что не так в моей жизни, что я могу поправить. И когда вы получите этот ответ, вы получите его. Это ваша интуиция, это работа дворца. интуиция наша. Когда вы получите этот ответ, вы обязательно его примените, потому что просто узнать, толку тоже будет мало. Нужно исправлять в своей жизни. Да? И мы иногда слышим, но не исправляем. Опять же, это в нас причина. Да? То есть, насколько мы хотим быть здоровыми. А болезни не должны быть причиной смерти. Так что... На этом я закончу и наши вопросы давайте. Как избавиться? Первый вопрос нашла от полипов кишечника. Вот Замечательно вопрос звучит сразу по конечной стадии. А я сколько даже сегодня, напоминая о наших разговорах, сколько всего проговорила. То есть нужен комплексный подход. Я могу, конечно, сказать, что флоревиты здесь очень важны. Первый, 21 15 пятнадцатый. 1, 21, 15. Но возникновение полипов – это четвертая стадия нарушения иммунитета. Доброкачественное всеобразование. Значит, виаргон третий – это минимум для восстановления функции иммунитета организма. Это минимум только будет. Смотрите вебинары по иммунному статусу. Они были. Минимум начните пока третий. Дальше, не восстанавливать функцию печени, как самого главного органа дезинтоксикации, тоже невозможно. Поэтому важный виаргон 5 и желательно сразу запустить его с 19. -м. как минимум, ну может быть через пару недель, как я говорю, не сразу антипаразитарную, да? вот как минимум, начав с девятнадцатого, через пару недель, к пятому добавляя, Потом вы будете постепенно через месяцок-другой, через два, к 15-му добавляете двадцать 23, -й, 24 очередно, 25. -й. Можете на фоне пятого с девятнадцатым, 19, 19 можете провести месяца три, как минимум. Вот. И дальше проводите какой-то контроль. Может, раз в полгода хотя бы фиброгастроскопию проводите. Ни размеры полипов, ни места не, не написали, потому что кишечник у нас и тонкий, и толстый, и где полипы находятся, ничего не написали. Поэтому, вот, привет вам передают из Донбасса. Читать вы, наверное, тоже, я думаю, все можете, да? Следующий вопрос. Женщина 70 лет, активное, активное выделение желудочного сока, рефлюкс рефлюкс изофагит скорее всего есть тогда мы действуем и по желудку и по пищеводу самый основной будет виаргоны 1 и 21 Первые <coughs> и 21 секундочку одну воду сейчас достану секунду но актуально чего-то я сегодня не поставила программу самоочищение Сейчас мы это сделаем, потому что пригодится, особенно если есть новички, да? Актуальна вся программа. Сейчас, секундочку, Альба. Значит... Здесь еще важны будут по поводу рефлюкса положение тела, когда вы ложитесь именно, чтобы заброс вот этот а, минимизировать. Вам желательно а, ну, тело укладывать, чтобы вот повыше был отдел головы и грудной отдел. Ну, тоже может какое-то время придется... А, может быть, как бы неудобство такое испытывать, но именно в лежачем положении заброс может от этого уменьшиться. Конечно же, также изменить питание, острое, соленое, все это нужно. Вот. Это процесс, это не быстрый процесс, но это, конечно же, гастрит, поэтому здесь 1 21 будет недостаточно, это также нужен третий, это нужно восстанавливать функцию печени, поджелудочной железы, желчины месяца через Через два не раньше это вергон 5, 8 и 15. Вот такую схему вы можете начать, но самое основное это 1, 21 и положение тела, если полежащее положение мы будем говорить. Так странно, что у меня слайды я нашел, чтобы они загружались. Не так, следующий вопрос скажите, нужно при очистке пить сорбенты почему принимая флоревиты нужно пить и лекарства лекарства допустим, если мы рассмотрим гипертоник да, флоревиты не заменяют действие лекарственных препаратов если мы, зная, что этой замены не происходит, и будем людям говорить, вы лекарства-то бросьте, флоревиты же начали принимать, и будут, будут серьезное ухудшение состояния, диабет, там, гипертония и так далее. Поэтому, зная, что механизм действия абсолютно разный, и флоревиты только способствуют более качественному прохождению лекарств, вот к тем нужным местам, где идет восстановление регуляторных репроцессов, либо на уровне клетки, либо конкретному органу, чтобы это лекарство дошло, именно этот фактор улучшается при применении флуоридов, потому что соединительная ткань начинает качественнее жить, понимаете, вот. а замены однозначно никакой не может быть, не может быть. Но мы стремимся к чему? Мы стремимся к тому, чтобы состояние человека улучшилось вначале, застабилизировалось, потом какой-то еще этап времени с лекарствами, и когда уже стабилизация процесса прошла, давление, например, нормализовалось, потом мы видим, какое-то время оно идет в хорошем состоянии, только потом мы начинаем задавать вопросы вашим лечащим врачам, какую дозировку можно или какой препарат можно убрать. Понимаете? Вот. И потом, в принципе, действие лекарственной терапии совершенно другое. Например, химия терапия и онкология. Тут вопрос стоит жизни и смерти, да, и мы будем говорить, а зачем химия? Химия не нужна, мы а флоревиты. Флоревиты и химия параллельно дают прекраснейший результат. Я вам не раз уже рассказывала этот случай с больным. Сейчас я выставлю слайд, и мы дальше пойдем. По программе очистки. Не забывайте, эту программу она очень важная и нужная. Вот, кстати, я вам показала, был вопрос по иммунитету с полипами. да Можете переписать себе этот, эти виаргоны, которые способствуют восстановлению иммунного статуса. Мы начинаем с третьего, третья и четвертый вместе обычно не рекомендую. Но все остальные тоже как иммунокорректоры вы, вы воспринимаете. В программе первоначальной, по запуску саморегуляции, в программе очистки, эти виаргоны присутствуют. Первый есть, третий есть, пятнадцатый есть. Да? Ну, кто-то сразу начинает 25 -й. вот Можно чуть попозже 25 пятый и 21 первый Это все идут иммунокорректоры. вот Сейчас эти, или кто-то там записывает вот эти виаргоны для иммунитета, перепишите. Так, про лекарства, я думаю, вы меня поняли. А, при, пример я хотела вам рассказать. Значит, человеку 61 год, рак э, сигмовидной кишки, э, это толстый кишечник, 3,5 см, параллельно была химия и параллельно наши флоревиты в полной цепочке и иммунокорректоров, и антипаразитарная вся, и э, программатически вся. То есть получилось там около 18-15 штук, я этот пример очень часто рассказываю. У них даже в день не вмещалось, и мне они написали в письме настолько подробно, я очень благодарна, потому что это письмо в электронном варианте идет как ободрение для многих онкологических, которые потеряли вообще всякую надежду на успех и во флоревиты особо не могут поверить. Так у человека через два месяца опухоль исчезла, понимаете? Это же замечательно. Ожидали результат, что через три месяца она уменьшится только должна, доктора ожидали. И тогда они будут принимать решение, удалять ее или что делать дальше, решать вопрос химии. То есть как раз это к ответу на лекарство. Лекарственную терапию мы не отменяем. Мы наоборот говорим, что задержитесь на ней. Она качественнее начнет работать в вашем организме, и вы побыстрее сможете избавиться от каких-то проблем. А по поводу сорбентов... Здесь вы можете, следующий слайд по очистке я поставлю для вопросов, вы можете их также применять. Ну, например, вы начали вот эту программу очистки организма, и я говорила неоднократно, повторять буду вам, что флуоревиты не вызывают обострений, Они восстанавливают, они помощники. Но обострение в некоторых ситуациях неизбежно, потому что накопленные болезни букетами у некоторых, вот как некоторые перечисляют десяток и прочее, вы не смущаетесь, это возможно. Это, ну, я как врач воспринимаю это, ну да, вот столько накопилось. Но, кстати, здесь, когда букет, вы же вспомните тоже о языке тела какая-то поломка на уровне каждого органа сигналит о каких-то эмоциональных моментах, которые нужно обязательно исправлять в своей жизни. Но невозможно достигнуть результата, только работая с физическим планом. Невозможно. Поэтому нужно комплексно подходить. Дух, душа и тело. Это человек. Дух, душа и тело. Значит нужно со всех трех позиций подходить. Но если атеисты, значит душа и тело берем. Да? ну Кто-то там со астралами работает. Я... К этому не подхожу никогда, но у каждого как бы свой путь, и каждый идет своим путем немного. Да? Вот на какой путь вышла я, я вам о нем говорю, но это естественный как бы процесс существования человека. Так вот, по поводу сорбентов, обострение возникает, опять же мы перешли на... Тело и эмоции, если эмоции негативны, они также вызывают зашлакованность организма, биохимические процессы, потому что нарушаются нам надо, чтобы цепочка биохимическая на выделенные гормоны, а гормоны выделились для того, чтобы, допустим, переваривать пищу, вот так прошла, а человек в этот момент так стрессанул, у него что-то произошло в своей жизни, или он вообще в принципе так реагирует эмоционально на какие-то незначительные даже, может быть, моменты, у него эта биохимическая реакция, она искаженная, и она образует также шлаки, которые откладываются на мембранах, клеток соответствующего органа и усугубляет процесс. И вот как раз вот это вызывает обострение. Но не флуоревиты, а флоревиты максимально пытаются удержать и скорректировать этот орган, чтобы он хоть как-то там прорвался. Понимаете, флуоревиты пытаются удерживать, но ресурсная база не хватает, и получается силы, силы действия флуоревитов как бы тоже не хватает. Либо они свое дело сделали, а вы его, ее опять подавляете своим негативом каким-то. Поэтому, если возникает обострение, вот начинается выход шлаков, неважно какое заболевание, проблемы с желудочно-кишечным трактом или с легкими, то в этой ситуации, конечно, сорбенты очень полезны они тогда будут способствовать собиранию токсинов уже на как бы на физическом плане это хитозан можно пшеничные отруби полисор можно аптечный и так далее только аккуратнее здесь я не очень люблю и активированный уголь потому что вот эти вещества, они собирают позитивные, хорошие в нас витамины, минералы, потому что в них крупная химическая вот эта решетка, и они на себя тянут. А те, которые последние, наши сорбенты, инлин, вот пшеничное отравление, хитозан, вот то, что у меня, и полисор, по-моему, здесь же, можно использовать. Ну, коротким каким-то периодом, это может быть неделя, может быть две недели, кому-то месяц, может быть, придется с сорбентами это как бы перескочить, это обострение, чтобы мягче оно было, чтобы в больницу никуда не попадать. Без подходите мудро к восстановлению своего здоровья. Это нормально. И плюс еще такой момент, если вдруг возникает уже обострение, то вы можете с флуоревитами с одной стороны сделать перерыв на 1-2-3 дня, а с другой стороны, если вы вычислили, какой в этот момент наиболее важный орган, которому недостает, ему нужна помощь, он пищит и кричит, будь то легкие, будь то кишечник, то этот виаргон вы наоборот делаете по одной-две капли, но раз 5-7-8 в день. Ну, через час, я говорю, это вообще 12 раз получится в день, по одной-две капли через час. Это же так, некоторым советую, это когда ОРЗ, либо когда э, там, тахикардия какая-то пошла, приступ, болевой симптом и так далее. Очень хорошо помогает, по одной-две капли, но очень часто. Это возможно это реально и так далее давайте дальше пойдем как излечить по средствия гепатита B? Ну но это же вы спрашивали в прошлый раз повышенный билирубин может конечно другой человек вы уж не извиняйте потому что вопросы действительно могут повторяться если вы у нас впервые то значит давайте повторимся гепатит отталкиваемся значит это повреждение идет на уровне печени да, инфекционное заболевание поэтому вот эта схема представленная перед вами она будет актуальна в течение как минимум двух трех месяцев а возможно и полугода потому что печень это самый важный орган и вирусная инфекция повреждает печень понимаете то есть это значит страдают и другие органы Точно. Поэтому вы через эту программу с, а, очистки, вы поспособствуете, просто поможете другим органам, которые уже подверглись а, воздействию от гепатита В или С или Д, это не важно. Но должна сказать, и я рассказывала вам так, что есть исследования по гепатитам, когда вирус не определяется в крови, это здорово, мы лекуем, но он никуда не девается. То есть он в скрытом таком состоянии находится, и здесь важна поддержка иммунитета. То есть если человек достиг такого позитивного момента, это ура и ура замечательно все да. дальше поддерживаете состояние иммунитета я не знаю как вы будете поддерживать возможно вы будете раз в квартал проводить вот эту схему самоочистки очистки организма Но до этого нужно как бы дойти раз повышенный билирубин его нужно сначала в норму привести повышенный билирубин трансаминаза могут быть повышенная щелочная фосфатаза и так далее Значит, для начала вы на белирубине, как на контроле, идете. Там раз в квартал, раз в месяц вы будете смотреть, как вы захотите. И проводите, я к этой программе просто бы сразу добавила к пятому девятнадцатому. Пятому 19 потому что, возможно, через месяц-два, вот то, что в скобочках, 24 четвертый или 25, пятый, к первому двадцать первому. Вот таким образом. Потому что вирус-то вирусом, да, но тем не менее есть еще, может быть, какая-то сопутствующая флора, которая тоже мешает восстановлению печени. То есть печень не только в этой ситуации повреждена вирусом гепатита В, но еще все то, что есть в кишечнике и в целом в организме, также будет мешать. Поэтому, убирая все побочное, потихонечку, постепенно, вы помогаете печени восстанавливаться. Печень Классный орган, который саморегулируется, самовосстанавливается. Понимаете? Поэтому нам толчок важно сделать флоревитами, чтобы этот процесс пошел. А дальше действовать вот антипаразитарно. Только аккуратно по силе ваших защитных сил в данный момент. Вот не написан, поэтому трудно сориентироваться. Если это молодого человека касается, то, конечно, здесь... Актуально будет запускать 24-й, 19-й вскоре. Поскольку месяцев нужно пить 23-й, 24-й, 22-й Я говорю по месяцу, по одному флакону. То есть, если вы флакон в течение месяца выпиваете, ну, по сути, закончите флакон один. вот взяли 23 может быть, вы месяц и неделю будете заканчивать, там, какой-то день или что-то, по техническим, так сказать, причинам, пропустили, не приняли, и вы, у вас еще остаток есть этого флу, флуоревита. Ну, конечно, вы его не бросаете, не ставьте в холодильник, а вы его закончите и потом переходите на следующий. Если ресурс позволяет, то вы можете из антипаразита и может быть и два как я сейчас говорю применять ну, может быть почему нет но если а, вы с профилактической точки зрения идете по антипаразитарной проблеме то достаточно вполне одного флакон закончили потом следующий последовательность может быть разная а, если вы не знаете особенно какая там флора а, может мешает вашей жизни ну, вот я в своей, например, практике 22 пропила, потому что вирусная проблема, и больше мы говорим о мухоморе, как о вирусных да, вещах. Вот, пропила 22 -й. потом мне захотелось 23 -й. обожаю 23 -й. я не знаю, лисички обожаю прям. Вот 15 -й, 23 -й. Прекрасный результат, потому что чувствуется прямо функциональное, функциональное состояние другое. Хотя есть какие-то ну, пристрастия, в питании не удается прямо все четко причетко убирать каждый день. Хотя я к этому очень стремлюсь, поскольку я вам говорю два раза в неделю, то я и сама, конечно, стремлюсь к этому. Спасибо вам. Меня тоже активизируется. Так, следующий вопрос. Я уже сказала, очки, флоревиты мне очень здорово помогают. Я их принимаю два года, и вся в счастье. Я прям в таком в счастье, что есть флоревиты, и что есть наши ученые Ямского, просто замечательно. Я не знаю, мне так грустно, когда люди печалятся, пользуясь флоревитами. Мне кажется, это недостаток знаний, о чем я тоже сегодня ехала на работу и размышляла, что это просто недостаток знаний, либо подход, много же сейчас информации негативной в наших соцсетях, да, что обманы и прочее, прочее известно это все и мне, вот, поэтому скептические люди начинают подходить приходите на вебинары мы будем вам рассказывать и наши результаты которые мы получаем мы тоже будем вам говорить вот эти очки я, кстати купила буквально недавно причем так интересно что те которые вот сильно я их просто потеряла. Когда летел в самолете, они меня просто потерялись. Думаю, ну вот как раз прям показано мне, что они мне уже не нужны. Пошла проверила, зрение лучше. Ну и в принципе я так отслеживаю, когда читаю, что могу читать особенно на хорошем свете уже без очков. Вот сегодня мне вот хочется в очках. Может сегодня не совсем мой день для моих глазок. Значит, дальше вопрос. Направление к кардиологу и неврологу. С диагнозом вегетососудистая дистония с синкопальным, синкопальными состояниями, то есть с обморочными состояниями, назначено обследование ЭЭГ, УЗИ сердца, обследование сосудов головы и шеи девочке 15 лет. Все обследование прекрасно рекомендовано вам, его обязательно нужно пройти, потому что из этого вы получите дополнительные знания в организме, тем более ребенок еще, и как бы какую-то платформу для следующего действия своего планевиаргонов. По вегетососудистой тоже вебинар мы проводили. Вы не пишете оригинальное вопросы задаете, вы не пишете, что беспокоит -то ребенка. Диагноз-то поставлен. Я вижу, что, возможно, умароки какие-то. Тем не менее, будем, значит, работать по диагнозу. Значит, важно 1-21, 2-22, 10-17, 3-5 скакните туда кто- задает вопрос может быть о своем ребенке может быть это знакомое с вопросом что было накануне прежде чем это возникло какие эмоциональные проблемы были явно проблемы были у ребенка откуда это тянется да? и когда вот выходим на вот этот первоначальный какой-то клубочек то его желательно с ним отработать и его убирать. И Скорее всего, это тоже возникло не в 15 лет, значит, нужно позаниматься с взаимодействием ребенка с окружающим миром. Может в школе, может дома. Аккуратненько, очень мягко, потихонечку. Это тоже нужно откорректировать. Потому что если мы пойдем, Флоревиты, кстати, помогают. Не только на причину выходить. Если вы творчески будете к этому подходить, я вас уверяю, это возможно. И даже понятно почему. Потому что соединительная ткань очищается, сигнал идет качественнее из нашего компьютера. И тогда человек уже обращать начинает внимание на то, на что он вообще никогда не обращал внимания. Понаблюдайте за собой, вы это, вы это следите и вы это увидите. Эмоции другие становятся, больше хочется радоваться в жизни. То, что доставало в жизни, хочется об этом даже и, как бы, избавиться на 100% и так далее. Вы собой наблюдаете, это очень интересный процесс жизни с флоревитами, очень интересный. Поэтому здесь тоже к первоначальному моменту нужно идти. А виаргоны вот, для восстановления нервного импульса, здесь виаргоны важны. Помочь нужно сердечно-сосудистой системе, здесь еще ЭКГ не написали, электрокардиограмму ребенку еще нужно обязательно сделать. Вот. Конечно, какие-то, может быть, может быть, бытовые еще моменты, контрастный душ, там, может быть, ножные ванны. Но контрастный душ вообще великолепно при веке сосудистой дистонии идет. Поэтому, но эмоциональный фактор очень важен. И, скорее всего, были какие-то в детстве вещи, которые на ребенка повлияли. Это, это идет из отношений. Я не знаю с кем, но нужно это выяснять. Просто вывести это на поверхность. А дальше все, биоргоны, наши помощники, они будут способствовать восстановлению. И можно от этого, я совершенно уверена, можно избавиться. Вот. А дальше уже, когда обследование пройдет, вы потом повторно задайте вопрос, но не забудьте написать жалобы. Что беспокоит ребенка на данный, на данный момент? Можно ли носить следующий вопрос при грудном вскармливании с колье? По-моему, там написано в инструкции, насколько я помню, что при лактации не надо. У меня сейчас под руками нет, но я, насколько помню, если там написано, зачем тогда задавать вопрос или не читали? Смотрите еще, пожалуйста, саму инструкцию. И смысл какой? Вот э, крем э, Михаил Сергеевич в понедельник говорил, прошлый, по-моему, сегодня суббота в этот значит он говорил о косметике и флоревитах и он говорил о креме для бюста вот он способствует лактации поэтому может быть кто-то его захочет применять при нарушенной лактации а если она естественная и нормальная так и замечательно для арбуна один достаточно ну тем не менее на ваш выбор вот еще можно крем такой применять а колье не надо так. Следующий вопрос. Может, как результат здесь написано, что по себе знает человек, что диоптрии меняются медленно конкретно у этого человека, мушки ушли, тумана перед глазами теперь нет, а диоптрии пока почти на месте. Я тоже очень много за компьютером, поэтому и сложно. Ну, если это вы задавали вопрос про очки, то значит мы с вами сошлись во мнении. И заодно могу как подтверждение сказать пример. Я вам тоже о нем частенько говорила по поводу катаракты моей замечательной родственницы, то есть с катаракты справились и сейчас... В состоянии поддержания этого процесса двигаемся потихоньку, чтобы не возник снова вопросов об операции, но диоптрии не поменялись. Вот. То есть зрение не улучшилось. Вы смотрите, замечательный момент на фоне глаукомы отпал вопрос по операции замены хрусталика, но само зрение в 65 лет не улучшилось. Нужна все равно пока коррекция очками. Вот. Но я верю, что все равно это процесс, и зрение улучшится. Все равно процесс это. Он, может быть, более долгий путь будет иметь. То, что мы верим в лучшее и только в позитивное. Это, это очень важно. Это 100% взаимодействие с моей родственницей ну или лучше дальше вопрос 66 лет женщине злокачественное новообразование написано во множественном числе удалена матка трубы яичники 9 месяцев назад вопрос то в чем какие флоревиты применяются? опять же не пишите какое сейчас состояние Значит, противоонкологическую как бы, нашу программу она стандартно при любых э, локализациях опухолей, нахождения опухолей, добавляя эти флоревиты. А сама схема она примерно одинаковая. Вот эта вся программа очистки, к пятому добавляем девятнадцатый, э, добавляем шестнадцатый виаргон костного мозга, тридцатый виаргон надпочечников. В случае локализации опухоли, которую удалили, все равно важна, очень коррекция важна эндокринной системы, о чем мы сегодня тоже говорили. То есть я не могу все лекции повторять, да, которые важны, вы сами учитываете. Но в данной ситуации важно 29-12, ну, поскольку удалены яичники, сразу может быть... 12 не надо, память организма оставляет ось органов удаленных, да? вот, но 29-12 по капляра за три в день с этого можно начать, тоже важно для коррекции эндокринной системы. И 8 не забывайте, это поджелудочная железа. Но в основе, в основе при онкологических процессах важно поднять защитные функции организма. Но опять же, если уйти на психосоматические причины, вот эта локализация конкретно важна, это взаимоотношения с партнером. То есть нужно выйти на те причины. Тут обиды или раздражения или еще что-то существует, что важно обнулить. Ну, я таким словом говорю, что важно это подсознание убрать, это тоже процесс, с которым важно поработать. Если человеку сам, человек самому трудно, значит нужно хороших искать психотерапевтов, не психологов, а психотерапевтов, которые смогут помочь. И учитывать опять же язык тела. Так, дальше. 55 лет. Следующий вопрос. А, кожная проблема. Ну, в частности, разоцея. Ну, любые кожные проблемы. У нас виаргон 1 и 21. Но поскольку... Также это всегда касается иммунного статуса, да, то Виаргон 3 актуален, Виаргон печени 5 тоже самый актуален, чтобы в соединительной ткани кожи улучшить, вот мы будем говорить, отток тех каких-то проблем, тех накопленных шлаков в межклеточном пространстве, также важен Виаргон 17, и я бы двоечку еще добавила, можно двойку с 22 вот. Если м, явной стрессорности нет, то можно опустить 30-й, но если это, вот, знаете, некоторые болезни прям достают э, людей, то можно тогда и еще иметь в виду э, колье и 30-й. Вот. И можно начинать постепенно, Начав с 1-21, потом вот эту программу, о которой она говорила, потихонечку расширять, потому что 1-21 некоторые 24 4 только добавят, у них идет серьезнейшее обострение. Вот, поэтому проходите потихонечку, но не бойтесь. У меня недавно письмо было, вчера, по-моему, отвечала. Я даже, знаете, думаю, неужели я так своими вебинарами столько страха нагоняю. Человек боится добавлять выревиты. Но не бойтесь, это не страшно. Поэтому вы стараетесь ну, какими-то пробными, может быть, шагами идти, но страха-то никакого нет. Особенно если 2-3 дня и у вас все спокойно, двигайтесь дальше смело, да и все. Еще раз говорю, флоревиты обострения не вызывают, они только способствуют восстановлению. Но это восстановление, когда сила ткани качественнее и что-то, если там много чего накопленное оно должно выйти, поэтому возникает обострение. Ну что у нас? Все, мы сегодня про сорбенты повторили. Можно, если это не кожный процесс, можно ванну принять, можно примочки поделать, можно воды и прибавить. Может, человек, у некоторых обострений, потому что воду не пьют, только чай. Говорят, ну я ж пью жидкость. А чай это не вода. Нужна вода, чтобы вода она тоже обладает э, и сорбционными свойствами, и мочегонными свойствами и так далее. Поэтому нужна обязательно вода. Вот. Ну, вот примерно так начните, а дальше уже будете смотреть. Вы, может быть, выйдете на причину через виаргоны, через фитофлоревиты. Вы, может быть, выйдете на причину. Может быть, причина будет в герпесе, Там это вот 19-й может быть вскроет. Может быть, это будут микробные агенты, 24-й вам поможет это вскрыть. Дальше вопрос. Как с помощью флоревитов уничтожить возбудителя болезни лайма, баррелио? Подскажите схему температура 37,5, боли в суставах, антибиотики уже кололи, не помогли, 35 лет. Значит, в любом случае здесь виаргоны 1, 21, 3, 5, 6, 15. 5, 6, 15. И через, может быть... Причем вы можете, раз есть температурная реакция, принимать не, как мы обычно говорим, 3-4 раза в день, а принимайте, принимайте, еще не закончила, раз 5-6 в день. Особенно 1-21, но если вы в акваформуле сделаете, то так и получится у вас многократно в течение дня. Вот. А здесь обязательно важны э, функции других органов, чтобы они, ну вот кишечника, почек, печени, чтобы это все так же самое помогало. И можете э, либо 25-й, либо 22-й, к первому 21 -му добавить, там, может, через недельку, посмотрите. Так, э, Следующий вопрос, менингиома вторичная. А, менингиома, так, подождите, менингиома оболочек спинного мозга и вторичная а, мелопатия парапорез нижних конечностей. Хожу на ходунках. Врачи проводят стандартное лечение два раза в год. Особых изменений нет. 65 лет, стационарика луля, сосудорасширяющие, витамины, ну что-то еще. Ноги очень мерзнут и синеют. Прошла два курса иглоукалывания, курс лечебного массажа, краниосакрального массажа. Постоянно делаю физиолечение, упражнения, как я могу два раза уже удаляли эту опухоль в девятом и пятнадцатом годах после второй парализовала значит здесь у вас конечно же будет в основе 1 21 2 22 можно серотониновое колье и вы можете колье даже местно как-то прикладывать, может быть, к ногам, либо к поясничной зоне ненадолго. Вот. А так 1 и 21, 2 и 22. И программа очищения также актуальна. 10 и 17 еще. Так, молодому человеку 17 лет травма головы, стойкий цифологический синдром. Состояние после закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга легкой степени, сильные ежедневные головные боли, слабость, головокружение, тремор рук. Первый 21 пойдет как фоном в акваформуле. Капель по 10 на пол-литра можно воды, можно 15 капель на пол-литра воды в течение дня. Вот, и 2.22. первому, двадцать первому можете сразу 17 добавить. Пока вот так. Не мешало бы, конечно, пятый. Вот, пятый и шестой. Вы можете их чуть попозже просто, допустим, через пару недель добавить. Начать вот с этих. Второй, двадцать второй. Второй вы можете капать в нос раза три в день. И в акваформуле 2.22. Ребенку 5 дней. Диагноз ишемия головного мозга. Врачи говорят, что ребенок часто будет терять сознание впоследствии, может потерять слух и зрение. В 5 дней еще и воду-то не даем. Может быть, по капли капать, двойку начать. Можете 1, 17 2, я думаю, этого достаточно будет в такой ситуации. Вот. Ну, Как-то на слизистые по капле раза 3. 1, 17 и 2. А, а сами-то вы верьте, верьте, что все хорошо у вас будет. Потому что в такой ситуации такого маленького младенца поставить уже прогноз такой, врачи, конечно, обязаны сказать, но вы сами верьте, что все получится. И все, что они вам рекомендуют, может быть, что делают, они пусть все свое делают, медикаментозное, и все, что возможно, они все равно знают, что нужно делать в этой ситуации. Вот. А дальше ваша задача стоять в вере. Вот. И... Не в волнении пребывать, а в вере, в спокойствии, что все у вас получится, у родителей я имею в виду. Не в чувстве вины пребывать, вот, не в чувстве страха, а в чувстве уверенности, что все получится, и ребенок справится, и вы поможете ему. Потому что если вы будете волноваться, ваши вибрации, волнения только будут мешать ему восстанавливаться маленькому так, маленькой такой крови, который сейчас находится в стрессе после родов. Вот. Ваша задача ему максимально помогать. То есть вам, родителям сейчас важна работа над собой мощная. Здесь важнее родителям пить 2,22 и серотониновое голье одеть, вот, и 30-й. Потому что, поняли, о чем я говорю, да? Психотерапевта призвать на помощь, что нужно родовые программы, какие обнулить. Это очень срочная, быстрая работа нужна. Есть новенькие гости из Новосибирска. Вопрос. На КТ признаки метаболически активного образования средостения после лобоктомии справа два года назад. Размер до 55 мм. 5 мм, 5 сантиметров. Да? вот, чтобы оно рассосалось, это образование, конечно, все возможно верующему, и поскольку наши капли чудеса творят, да, то и здесь в этой ситуации возможно тоже все. Первый, двадцать первый, десятый, семнадцатый, второй, двадцать второй, но поскольку какой причине я не очень понимаю было вот это удаление было справа два года назад написали лебоктомии ну, я думаю лобоктомия, да вот я не пойму там образование вероятно какое-то было какое-то образование доброкачественное злокачественное непонятно то есть даже если доброкачественное то все равно нужно состояние муки поднимать это третий, шестнадцатый обязательно 5 с 19 даже если доброкачественные не очень понятны мне вопросы разобраться не сразу я могу но тем не менее если вы начнете вот с этой программы очистки то что на сайте на слайде сейчас вы тоже не ошибетесь Но два года процесс уже есть за месяц мы не опоздаем, да, как бы помогать человеку. Но разобраться немножечко в вопросе, как всегда, вы вышинки пишете, не очень просто рекомендацию составить, моментально. Иногда маловато информации. Так, мы что, сегодня не успеваем, да? Меня тут просто еще ждут, прям целый час уже ждут и заглядывают. Давайте еще минут 10, я все равно с вами. 59 лет женщине лор-врач смотрел после обращения к нему в ухе шум. Странно. Признал аллергию, а точнее аллергический кашель на фоне... Трахеита. аллергия бытовая пищевая сухом назначил лекарства и капли таблетки по аллергии по уху пришлось не пойму пьет уже месяц и флоревиты пьет 1 21 24 25 потом добавили 4 23 9 кашель уже очень давно, пока после употребления флуоревитов кашель не прошел. Так и срок-то маленький, всего месяц. Кашель сухой, без мокроты. Стал реже. Совсем не прошел, но хотя бы стал реже. реже. Значит, четвертый вы пьете правильно. Многовато вы пьете, конечно, из антипаразитарной. 24, 25, 23 значит добавляйте по кишечнику 15 к нему присоедините 23 и бифидоакктерины из аптеки добавьте добавьте флородар наш потому что ферментную базу нужно поднимать можно добавить 8 и конечно же 5 то есть вот схему очистки учитывайте тоже процесс у вас улучшится и можно в нос покапать 1 и четвертый в чередовании, потому что ухо с носом связано. Следующий вопрос. Коксортроз тазобедренных суставов принимает периодически уколы, лекарства, но обострения повторяются. С суставами вопрос, конечно, очень серьезный, поскольку ткань плотная и вибрационно в частотных характеристиках она. Менее подвижные. Точно так же при отсутствии классного кровоснабжения, но физиологически, анатомические отток токсинов, которые накоплены костной тканью, происходит гораздо медленнее. Поэтому наберитесь терпения. Местно, если это человек худощавый, то можно делать и примочки даже местно. Это с первым-двадцать первым, либо с двадцать по программе вся вот программа очистки актуальна, 26-й можете с 22-м повести, потом 26-й вы можете с 24-м повести помесячно, да? 20, вот, чередуя, и точно так же примочки можете делать, 24-й добавлять 26-му и делать примочки минут на 30. По 3-5 капель на 100 мл капаете, смачиваете хлопчатобумажную ткань и прикладываете минут на 30. После примочки очень эффективно смазывать нашим кремом, дневным либо вечерним, который тоже содержит виаргоны. И они будут закреплять в ткани то, что получила ткань пораженного органа этого сустава при примочке потом крем будет это закреплять и поддерживать на более дольше дольше как бы время но антипаразитарное здесь актуально это тоже 22 виаргон 24 виаргон как я проговорила и 25 -й. просто вы последовательно сделаете Пятое, я забыла, наверное, акцентировать ваше внимание, сказать, вопрос с печенью очень серьезный при проблемах с суставами. И также флорадары, также ферментная база, но ее нужно поднимать, и также состояние функции кишечника. Так, 59 лет мужчина, опухоль головного мозга, лежит уже три года, но мы сегодня об противоонкологической программе очень много говорили, я повторяться не буду. По поводу того, что не работает правая рука и нога, это виаргоны 2,22 и сертониновая колье. Поскольку капель, начните по 3 капли каждого виаргона 3 раза в день, примерно в течение 2 недель или месяца, а потом переходите на 5 капель 3-4 даже раза в день. будет если 1 21 вам удобнее в акваформуле его поить значит будете в акваформуле предлагать можно делать это в маленькие порции по 50 миллилитров воды и давать четыре раза в день следующий вопрос удалены женские половые органы и человек на химическом гармонии можно ли флоревитами заменить химические гормоны, заинтересовался человек нашей продукцией, на начальных этапах нет. Вот мы сегодня уже говорили про лекарственную терапию, биаргоны вот. не являются заменителями. Поэтому на начальных этапах нет, а вот когда дальше вы увидите какие контроли вам проводят доктора по наблюдая вас онкологи вас наблюдают да вот они какие-то проводят анализы крови там, возможно смотрят, не растет не образовалась ли там вновь опухоль, УЗИ это будет, или коты Я не знаю, что как вас контролируют, но это обязательно должно быть. И вот когда вы получите какой-то стабильный результат, то, может быть, сначала реже эти гормоны вы будете разговаривать с вашими докторами. И только, может быть, это может быть год будет, и может быть больше вы уйдете с химией гормонов. Но это сейчас сразу сделать, делать не рекомендую. Потому что вы можете получить обострение вскоре и будете как бы, обижаться на флоревиты. Понимаете? То есть флоревиты сначала должны провести работу свою, а потом уже мы говорим о том, чтобы заменить лекарство или отменить. Понимаете, да, мысль? Следующий вопрос. 56 лет мужчина, боли в затылке. Боли в затылке сначала нужно определить в связи с чем. То есть нужно обратиться к врачу и выяснить, в связи с чем связаны эти боли в затылке. Это может быть гипертоническая болезнь, это может быть остеохондроз, это может быть смещение грыжи какие-то позвоночника, шейного отдела и так далее. Нужно причину-то поискать. Конечно, вот эту схему вы можете применять без проблем. И сортаниновое колье первым пунктом идет. Но обязательно нужно поискать причину, чтобы не упустить время и более качественно расширить программу флоревитов в итоге. Следующий вопрос. Глаукома левого глаза, зрение 10%. Что нужно сделать? Значит, виофтаны, это в нашей методичке, Рекомендации по применению. Я думаю, что вы о ней все знаете. Рекомендации по применению. Здесь открываете 63 или 4 страницу глаукома. И там все написано. Но я к ней, к этой рекомендации добавляю обязательно виаргон 1, 21 и 5. Обязательно. Там там 10.17 из виаргонов. Виафтаны 2, 7, 9, 10 в номер. Вот. Конечно же, по зрению, вы позже, наверное, добавите пятый, и два, два семь, девять и десятый вы тоже можете развести, чтобы не было сразу много. По виаргонам, по виаргонам имейте в виду еще и очистку организма, потому что глаз не живет отдельно. Это вам и 2,22 понадобится Виаргоны, 10,17 я проговорила, 5 проговорила. Это понадобится эстертониновое колье, то же самое. То есть это процесс. Вот. А Виаргоны должны капаться как минимум 3 раза в день с интервалом 15 минут. Давайте еще парочку вопросов, все что не успеем, каждый вебинар все равно идут вопросы, поэтому перенесем на четверг. Женщине 86 лет постоянно мучает бессонница, давление, давление принимает много виаргонов 4 месяца, передозировка невозможна, невозможна. она на флоревитах стала мучиться бессонницей. Значит, перед сном можно, если есть возможность, человек выходит хотя бы на балкон, например, либо проветривание комнаты, там, может быть, соответственно, с, там, в одно и то же время стараться ложиться, и да, вы можете, я не знаю уже сколько вы виаргонов принимаете, флоревитов, виафтанов, вы можете сделать перерыв небольшой, почему бы и нет, раз вопрос возник о передозировке. По сну мы рекомендуем 29-й виаргон, капли по 3-3 раза, второй можно капать виаргон в нос, оставить единичку и вот все. И вот какое-то время на этом пойти, остальные сделать перерыв. Так, и завершающий вопрос. Человек пишет, что он новичок, 60 лет, а вы задаете вопрос по глоукоме. Ну, конечно, обширная рекомендация, вы сразу можете запутаться. Вам нужно немножечко разобраться, еще послушайте или посмотрите в ютубе несколько вебинаров, почитайте литературу, потрясите вашего спонсора, чтобы вам разобраться с механизмом действия флоревитов, чтобы было попонятнее, и тогда вам будет проще это все восприниматься. А саму программу можете немножечко растянуть. Вы можете начать вот о чем я сказала, два 7, 9, Виафтаны, 10 в нос. Можете начать 9 только и 10 в нос. В самом начале стекловидное тело и 10 -й. Важна Важная информация по состоянию сосудов. На глазном дне, если какая-то есть у офтальмологов, часто из-за глоукомы, не видят состояние сосудов. Но в любом случае, Виаргон, 10 -й, 17 и 17 хотя бы первый, вы начните. И вот эта вся программа очистки, она будет ваша, но чуть попозже возможно разбирайтесь пока хотя бы первые там две три недели а вот это начните уже давайте еще один вопрос тоже новичок спрашивает гипертония медикаментозное лечение не помогает сахарный диабет кроме этого глаукома начальная катаракта Значит, вот только что про глаукому я сказала, а в вашей ситуации еще биафтан 2 по катаракте 2, 7, 9 и 10. Они стандартно идут при глаукоме и при катаракте эти рекомендации. Значит, первый 21 начните сразу. И, допустим, в течение, может быть, двух-трех недель ничего не прибавляйте из биагонов, а потом уже будете добавлять вот эту, из этой программы очистки. Третий, десятый, семнадцатый, пятый сначала, пятнадцатый, потом восьмой по диабету, восьмой поджелудочная железа, его попозже добавьте. Но не отменяйте лекарственную терапию все равно, несмотря на то, что вам кажется, что она уже вам не помогает. Что-то минимизировать может быть можно, но не отменяйте. Давайте мы уже на этом прервемся, еще несколько вопросов я не осилила по времени, но так, сейчас посмотрю, сколько. Ну, тут три вопроса вижу основных, давайте все-таки мы их пробежим быстренько. В печени. УЗИ показала увеличенные лимфоузлы, постоянное боли. Я не думаю, что лимфоузлы увеличены, вам говорят доктора от ушива. На контроль это важно взять про лимфоузлы, да, что ну, может быть, конечно, воспалительный процесс какой-то был. Значит, начните 1, 21, 5, 10, 17. Начните вот так, потом добавите 15-й, 6-й и побудьте на этом 2-3 месяца. Так. 40 лет дочери, двое детей. Дети болеют часто простудными. Но то, что дети запрещают давать виаргоны, я, к сожалению, вам, милый вы мой, не смогу помочь. У меня есть бабушки, которые нелегально дают внукам своим. Но это не, не экологично называется, некорректно в отношении... Это обман, да? Это не экологично называется в психологических практиках. Ну, какое вы решение примете, я не знаю. Я не смогу же внедриться в ум вашей дочери. Я сочувствую вам. И, и молитесь, это помогает точно. За их душу, чтобы они услышали от нашего Творца ваши благие намерения. Но сами вы... Я вам сочувствую. Слава Богу, мои дети меня слышат, я в счастье пребываю. Дочка у меня и зять, я их обоих детьми называю, они меня слышат. Поэтому э, я верю, что и у вас получится. Главное, что вы-то хотите, а дальше вот путь такой. Ну, что-то надо вам в своем отношении к детям поменять, начать их больше уважать, почитать их э, точку зрения, их внимание. А сами продолжайте обращаться к Богу, чтобы Он их наставил, умудрил, разумел и так далее. Так, и последний вопрос, 85 лет, заходите, 85 лет капаю воду и чай, потому что не могу смотреть, присаживайтесь, как она годами все больше пьет лекарства горстями, а излечения нет, почки, печень, сердца, все разрушено. Виаргоны медленно, но верно начнут восстанавливать органы. Ну, некоторые капают без разрешения в чай, в суп. Там. И эффекта будет, виаргоны все равно работают на бессознательном уровне в том числе. Может быть, возраст такой, что трудно человеку 85 лет достучаться, что. Тихо-тихо пока, подождите, я еще не закончила. Это достучаться, что понимание пришло, да, тут я понимаю, вот когда предыдущий вопрос, дети, это там малажава выглядят еще, им надо, чтобы с ними договориться. Ну вот, наверное, с бессонницей вы уже переписку начали. Это хорошо вот кто-то говорит что от первого виафтана ушла боль и краснота в глазах Это от виафтана да вопрос почему серотониновое колье нужно с осторожностью при аллергической бронхиальной астме и как начинать при этой проблеме я-то об этом не говорила сама если это написано в, в инструкции, то серотониновое колье в принципе надо начинать осторожно, потому что могут быть какие-то а, при перестройке серотонинового обмена неприятные ощущения, его нужно просто при этом сразу снимать, а потом снова одевать, когда уйдет это неприятное ощущение. Может быть на следующий день, то есть по 10-15 минут потихонечку восстанавливать серотониновый обмен. Потихонечку в серотониновом колье чтобы добиться результата. Так, это ваша переписка. По вопросу, можно ли беременным принимать и новорожденным, да, можно. У нас есть потрясающий результат с новорожденным, когда поставлен был порог сердца и родители избежали операции на сердце младенцу благодаря флоревитам. Так, по поводу гормонов и замены. Я уже четвертый, наверное, раз вам буду отвечать. Снова вопрос, можно ли заменить флоревитами. Мы не заменяем флоревитами лекарственные препараты. Вы можете начать флоревитами работать с эндокринным статусом вашим. Это 29-й 12 щитовидная, 8-й поджелудочная, 13-й, 30-й. Да? Вы можете тем более вы новичок. Но отменить сразу ваши гормоны вы, вы не делаете так. Это постепенно процесс к вам придет, когда вы будете понимать, что ваш гормональный статус улучшился. Тем более у вас есть показания для применения гормонов, что у вас многоузловой зуб. Вот. И диабет, инсулинозависимый. Видите, букет получается. да? Поэтому сразу отменять лекарственную терапию нельзя. То, что написано на флакончиках, по 5 капель 3 раза в день, это среднестатистическая рекомендация, так же, как в лекарствах мы пишем, не мы пишем, при упаковках при этих. Но спорить об этом не надо. И это мой подход, что я иногда советую с одной капли начинать, либо люди сами к этому приходят. Вот, спорить при этом не надо. Человек переносит 5 капель 3 раза в день и хорошо переносит. Вот и пусть пьет по 5 капель 3 раза в день. Не спорьте. Вот. А некоторым по одной капле, только добавляет вторую каплю, ему становится от этого хуже. Но вот У того человека такой путь. Поэтому каждый индивидуально может ощущать по-разному восстановительные процессы. Начали пить 1-21 по 5 капель 3 раза в день, а 18-й сколько капаете, когда через неделю в 1-21. В 1-21-18 мы не добавляем, потому что это считается тоже биофлоревит, его капаем отдельно. Вот. Также капаете по 5 капель 3 раза в день. Также капаете. Только добавите, может быть, если ресурс хороший, вы можете вообще сразу добавлять. Откройте чуть-чуть. Ну, то же самое уже. Полтора часа сижу. Дышать нечем. Я сижу в помещении, где не дышать невозможно. Окон нет никаких и так далее. Поэтому отпускайте меня уже. Очень тяжело. Давайте на этом закончим. Я вижу еще вопросы. Вы подписываете. Я думала, что я все-таки успею. Закончить сегодня. А вы подписываете. Молодцы. Перенесите неотвеченные вопросы на следующий вебинар, пожалуйста. Я вас очень люблю всех, благословляю на хорошее пользование флоревитами, все у вас получится. Начинайте с программы, с очистки, которая хорошо запускает наши процессы саморегуляции и постепенно добавляйте ваши виаргоны по проблемам. Это можно уже начинать через 2-3 недели при хороших ресурсах. Все получится. Всего вам доброго. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на следующей неделе. До свидания.